18.30 Южной столицы. Это рубрика ⁇ Давай сходим ⁇ Меня зовут Марина Филиппова. О предстоящих событиях в Алматы и Астане прямо сейчас. 18.30 Южной столицы. Это рубрика ⁇ Давай сходим ⁇ Меня зовут Марина Филиппова. О предстоящих событиях в Алматы и Астане прямо сейчас.